Всем привет, с вами снова я, Супер Улад, И сегодня мы делаем кастет из дерева И да, хейтеры, если вас что-то смущает То, что я кого-то плагиатную Позвоните вот по этому номеру И тогда мы решим все проблемы Поняли? Сегодня кастет, нам понадобится лобзи Фанера, капорет Ну и еще для эффектности нужно взять краску Грунтовку серебристую Сейчас я буду обводить трафарет, так что я вернусь, когда введу все. Ну, а когда мы обвели наш будущий кастет, нам нужно его вырезать. Ну, ладно, я пошел вырезать. Скажу я вам, зачем нужно нам было шило. Шило нужно было, чтобы э, делать отверстия же где мы будем вырезать а потом делать э, лезвие в то отверстие ну вот и все кастет готов казалось бы что все готово потому что мы уже можем его надеть но не то что было нам нужно еще пошлифовать и покрасить его ну, покрасить конечно не обязательно но я хочу покрасить Эх, это еще вам делать мне это еще больше нужно. мне это нужно еще смонтировать это видео и выложить на YouTube. Будем шликовать. Остается самое легкое. Покрасить, покрасить наш коссет. Ну а перед тем, как я буду красить, я хочу порекомендовать канал MNDEM LPS. Подписывайтесь. А я начинаю красить. покраски у нас получается вот такой вот крутой кассет подписывайся на канал ставь лайк всем пока до новых встреч